О, это такой сложный вопрос. Разочароваться придется всем. Это такая жизнь наша. Почему мы разочаровываемся? Мы разочаровываемся и огорчаемся. И это заставляет нас шевелиться, злиться, мотивирует нас. Поэтому огорчение это неплохо. Всегда знайте, что огорчения лечатся стенаниями. Когда человек огорчается, разочаровывается, он должен начинать поститься, угнетать себя и должен себя от чего-то что-то от себя вот смотрите вас огорчают разочаровывают что нужно сделать нужно перестать кушать много нужно закаляться нужно физические упражнения нужно заниматься стенаниями, заставлять свое физическое тело подавлять его и заставлять его страдать если вы очень радуетесь то наоборот можете объедаться и так далее так когда человек страдает и заставляет себя страдать физическому телу